Важность слышания голоса Духа Святого заключается в том, что когда вы будете слышать голос Духа Святого, вы сможете исполнить все то, что Отец хочет от вас. Вы исполните волю Отца Нашего Небесного. Просто читая Библию, вы не сможете исполнить волю Отца Нашего Небесного. Вы лишь сделаете то, что должны все люди сделать, чтобы услышать Его голос, потому что если вы грешите, вы никогда не сможете услышать голос Духа Святого. А в Библии написано, что вы должны прекратить грешить. Если вы не можете прекратить грешить, если вы не хотите прекратить грешить, то вы никогда не услышите голос Духа Святого. Он с грешниками не сообщается. Вам нужно полностью отрешиться от себя, от этого мира и от своих грехов, которые вы любите делать. И когда Дух Святой заговорит с вами. Только тогда вы начнете свое служение на этой земле. В Библии также написано, что мы должны повиноваться Иисусу Христу. А как ты сможешь повиноваться Иисусу Христу? Это соблюдать все заповеди Его, записанные в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Когда ты начнешь повиноваться Иисусу Христу, исполняя все то, что Иисус заповедовал нам, написано что дух святой дается тем кто повинуется иисусу христу когда ты полностью и всецело будешь повиноваться иисусу христу господь бог даст тебе духа святого и ты будешь слышать его голос ты будешь слышать его голос потому что рожденная от духа слышит голос духа святого а когда ты будешь слышать голос духа святого ты начнешь свое служение ты будешь служить господу в духе и в истине ты будешь посылаемым Богом в те места, где Бог захочет тебя видеть, ты будешь говорить именно то, что Бог хочет от тебя. И если ты в чистоте и святости, так слыша голос Духа Святого, исполняя волю Отца нашего Небесного, претерпишь до самого конца, только тогда ты наследуешь жизнь вечную, ты войдешь в Царство Небесное, и Господь скажет, войди в обитель Господина твоего, добрый и верный Бог. Раб. Да благословит вас Господь наш Иисус.